Коллеги, добрый день. добрый день. Мы начинаем третий в серии наш вебинар, посвященный системам бронирования помещений Meeting Room App. Меня зовут Лея Иванов, продукт менеджер. Слав Долит, наш руководитель IT отдела, собственно, сегодня будет основным спикером и расскажет нам про интеграцию Meeting Room App с сервисами Google. Да, добрый день. Еще раз те, кто смотрел предыдущий вебинар mm. на тему интеграции Meeting Room с сервисами Microsoft. Там я говорил, что у производителя есть все инструкции на эту тему. Эти инструкции у нас на сайте имеются. Вот. Достаточно подробные инструкции на английском языке. Но, в принципе, для системных администраторов это не составляет проблем. Да, найти вы их можете прямо в карточках продуктов на нашем сайте. Вот. Перед нами инструкция по интеграции с G Suite. Надо отметить, что сейчас этот сервис уже называется Google Workspace. Но, ну, в принципе, там особо ничего не поменялось. То есть инструкция актуальна. Сама идея, в принципе, примерно такая же, как и в случае с интеграцией с сервисами Microsoft. Нам надо создать в аккаунте Google Room Resources комнаты, здание, привязать это там друг к другу и потом этот аккаунт синхронизировать с, митинг, с личным кабинетом Meeting Room App. Создание комнат. Значит, открываем страницу админ Google.com. Она у меня уже открыта. Для этих целей я создал реальную учетную запись. Для домена, похожего на наш основной домен. Идем в здание ресурсы. Управление ресурсами. Для создания комнаты нажмите на плюс. Нажимаем на плюс. Если вы не добавили здание, то сначала нажмите на управление зданиями и добавьте здание. Здание не найдено. Соответственно, добавляем сначала здание. Пусть будет, так же как в прошлый раз, тест-билдинг. этажей, ну, один этаж, например. Вот он наш тест-билдинг. Теперь в тест-билдинг создаем комнату переговорную. Тест-рум. Этаж у нас один. Вместимость, например, 20 человек. Описание любое можно писать. Оно не обязательно добавить ресурс. Готово. Так, далее. Так же как в случае с сервисами Microsoft, надо создать сервисный аккаунт. В принципе, так же, как и в случае с сервисами Microsoft, это может быть аккаунт, например, секретаря, к которому, как бы, к которому будут делегированы права для управления календарями переговорных комнат. Вот. В данном случае мы создали аккаунт room собака Значит, Если перейти на главную. Пользователи. вот он этот аккаунт уже созданный ну, тут ничего сложного в принципе те кто занимался администрированием google workspace тут, или других подобных сервисов справиться без проблем так далее этому аккаунту соответственно надо выдать права на управление календарем переговорных кодов. Для этого открываем вот эту ссылку. Далее там написано перейти в настройки. То есть шестеренка в настройки. Так, выбираем Room Resource, календарь в левом меню. Нажимаем расширить с определенными пользователями или иначе говоря, дать доступ к определенным пользователям. общий доступ момент еще раз настройки здесь должно появиться выпадающее меню у нас небольшая проблема попробуем обновить страницу а вот меню появилось после обновления страниц. Значит, нажимаем на наш календарь Доступ для отдельных пользователей. Добавляем в наш сервисный аккаунт. Вот тут появляется. В качестве разрешений внесения изменений в мероприятие. Вот так должно быть. Интеграция с митингом. Румап. Заходим в личный кабинет. Meeting. RoomUp. Вот он. Идем в календарь Providers. Connect. G Suite. Продолжить с Google аккаунтом. Значит, здесь, насколько я помню, используется сервисный аккаунт. Да. Выбираем наш сервисный аккаунт. Даем разрешение. Заполняем поля. Так, разрешенные домены в организации. Ну, в данном случае у нас один домен. И разрешенные внешние домены. Можно поставить звездочку для того, чтобы были разрешены все. Нажимаем реконнектор. Еще раз даем разрешение. Видим статус онлайн. Это значит, подключение прошло успешно. Далее. Так, ну здесь это все описано в инструкции. Синхронизация room resources. Ресурсов комнат. Идем в room resources. Нажимаем синхронизация ресурсов. Выбираем наш аккаунт, нажимаем «Sync», у нас не появился календарь, еще раз идем в календарь Google.com, но теперь, судя по всему, Устройки. момент мы должны зайти под сервисным аккаунтом, насколько я понял. Значит, вот он у нас. Это у нас тут. Вот он. Так, возвращаемся в личный кабинет Meeting Room Map. Еще раз нажимаем. Вот он появился. Тест билдинг, тест Room. Календарь Room IPMatic.ru – это личный календарь пользователя, он нам, в принципе, не нужен. Можно его удалить. После этого нажимаем Validate Permissions. Проверка разрешений. Сейчас у нас здесь красные точки, вот они стали зеленые, значит проверка разрешений прошла успешно. Далее идем в Buildings, добавляем здание точно с таким же именем, как и в G -Suite. Так, выбираем язык, который будет использоваться на устройствах зданий. Здесь мы можем указать email mail эти поддержки. В есть специальная кнопка для получения помощи. Это мы рассказывали в предыдущих вебинарах подробно. Если что, можете посмотреть. Нажимаем Save. Так, здесь еще в здании надо нажать Edit Force, то есть редактирование этажей. Ввести этажи. У нас один этаж. Ну и описание тоже можно заполнить. Описание, да, можно заполнить. Тоже один. Так. Дальше добавляем устройство. Рядом со мной стоит планшет, на котором установлено приложение Meeting Chrome Map. Свежий, свежая установка, без... Конфигурирование пока что Значит, интерфейс этого устройства можно посмотреть вот здесь нажимаем существующий пользователь нам выводится токен этот токен необходимо ввести в личном кабинете meeting room App. нажимаем этот девайс вводим токен опять и 8, F7, 0, 4, 4, 2. Safe. Как вы видите, сверху в списке доступных лицензий у нас мгновенно 3 из 3 свободных, но, собственно, уменьшились до 2 свободных. Как, как и должно быть. Да. Выбираем календарь, который мы подключим к этому устройству. Здание, тему... Ну, это тема оформления. Так. Этаж, на котором оно будет стоять. Другие настройки, если надо. Нажимаем Save. Устройство добавлено. Теперь на самом устройстве. Кнопка сопряжения. Ее необходимо нажать. Я ее нажал. Вот, у нас появляется вот такой интерфейс. После этого первоначальная настройка синхронизация календаря Google аккаунта и Meeting Room Map завершена. Давай на секунду вернемся в здание в Meeting Room Map. Расскажем момент, чтобы потом вопросов у зрителей не возникало. Вы видите, что здесь есть тоже лайсенс, который в данный момент не подключен. Здесь речь идет о сервисах Wayfinder. Соответственно, можно одну лицензию потратить на то, чтобы подключить именно этот сервис Wayfinder. То есть указатель пути, ну или, соответственно, вот расписание таймлайн, как у нас сейчас здесь выбрано. Да, нажать на кнопку «Assign License», ну и после этого, соответственно, количество доступных лицензий, вот как видите сверху, у нас тоже уменьшилось уже с двух до одной. При этом можно выводить на любое количество экранов в здании по веб-ссылке. Потратится только одна лицензия. Теперь, значит, что нам надо? Нам нужен календарь нашей переговорки в Google аккаунте. Лишнее подключаем. Так, вот он. И meeting group app на планшете. Ну, например, я нажму плюс и зарезервирую Нашу тестовую комнату на 15 минут. Нажимаем. 15 минут. Отсчет пошел. Мы видим событие бронирования с планшета. Переходим в календарь. билдинг в Google аккаунте. Мы видим, появилось это событие. Могу на него нажать. Видим подробности. Сейчас время 12.17. Мы видим с 12.17 по 12.32 можем в обратную сторону забронировать. То есть создать события в аккаунте Google. Например, тест. Время. 12.45. У нас 12 по-моему, не пересекается, да? Нет. Если будет пересекаться, соответственно, ничего все равно не получится. Да добавить переговорные комнаты, тест -рум. сохранить. Через некоторое время, порядка одной минуты, это событие появится в интерфейсе митинг room Map. Да, ну, соответственно, могли пригласить конкретных тоже сотрудников компании, каких-то других людей, указав при бронировании, чтобы они сразу получили тоже уведомление. Пригласить больше, чем указанная вместимость комнаты тоже. Не получится. Не получится, да. Ждем пока что. Вот появилось событие. В общих чертах все. Все, все работает, да, как, как и должно. Спасибо за внимание. Вкратце об интеграции с G который которая называется Google Workspace. На этом, пожалуй, все на сегодня. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Пишите, Пишите свидания. вопросы в комментариях.